Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. Продолжаю обзор проекта «Живая очередь». И в этом видео мы с вами немножечко поговорим еще о партнерской программе, потому что не все рассказал я в предыдущих видео. Здесь есть не только те бонусы, которые вы можете получать по партнерской программе, здесь также есть Специальная промо, видите, приходят постоянно какие-то вознаграждения. Есть специальная промо, которая помогает вам зарабатывать еще до того, как вы получите партнерские вознаграждения с ваших партнеров именно по основному маркетингу. Давайте зайдем в промо и я вам сейчас немножко о нем расскажу. Вот, кстати, пока записывал видео, прибавилось еще сколько-то там денег, пару тысяч. Давайте посмотрим за что мне прилетело, ну вот 1960 прям вот на ваших глазах и 30 рублей, то есть видите, начислений очень много, если вы развиваете партнерскую программу, но это еще не все, на самом деле, как раз вот про промо я хотел рассказать, если мы зайдем с вами в промо, в промоушене, то здесь можно почитать, за э, промо за приглашенного, из каждого активированного личного приглашенного вы получаете лотерейный билет. Каждый понедельник разыгрываются призы. По билетам дарим ценные призы. Ну, пр в прошлый розыгрыш это были э, станции наушники Xiaomi и также э, портативные зарядки Xiaomi. Вот. Потом, если вы делаете обзоры, вы также можете... Э, отправить его на модерацию и получить серебряный билет то есть вы делаете обзоры на проект и получаете тоже билеты которые участвуют в розыгрыше вот также есть супер промо да? это если ваш личный партнер которого вы пригласили в течение 30 дней с момента регистрации активирует 10 билетов, ну, либо купит их сразу там грубо говоря это 3000 рублей то вы получаете золотой билет, и по этим билетам раз в месяц разыгрывается техника Apple. Вот. Но самое интересное, да, то что вы можете получать прямо сейчас, да, то есть дополнительно вот ко всем этим бонусам это промо за лично приглашенного, то есть если ваш лично приглашенный купит от 1 до 2 юнитов вы получаете вознаграждение 50 рублей то есть купил человек 1 юнита вы получили 50 рублей, купил 2 юнита также 50 рублей вам пришло если от 3 до 9 юнитов вы получаете 300 рублей ну и если больше 10 юнитов, то вы получаете 1000 рублей дополнительно. То есть человек, например, взял, купил там 11 там, или 15 юнитов себе, да, то вам падает сразу 1000 рублей моментально на счет. Это как дополнительный бонус. Юниты не суммируются. То есть, например, партнер купил один юнит, а потом докупил еще два, вы получаете 100 рублей. Если партнер купил один юнит, затем еще один и еще один, вы получаете 150 рублей. То есть за каждого юнита по отдельности. Если партнер купит 15 юнитов, вы получаете 1000 рублей. В принципе, здесь все понятно. Здесь вы видите мои э, лотерейные билеты. Их целая куча уже, потому что партнеры постоянно активируются. Это, наверное, самый простой маркетинг. Сюда не то, что надо приглашать. Да, э, достаточно просто рассказать о тех бонусах, которые человек получает. То, что это действительно живая очередь. И люди здесь двигаются с огромной скоростью. Если мы зайдем сейчас в раздел «Очереди», вы увидите, что в проекте вот две недели спустя уже 95 тысяч юнитов, каждый день прибавляется примерно 6-7 тысяч человек, и, соответственно, в чем суть данного маркетинга. То есть, если вы даже сейчас прям зарегистрируетесь, прям только-только вот посмотрели это видео, прошли регистрацию, то вот от этих 95 тысяч человек под вас сразу же идут переливы, и вы начинаете двигаться в этой очереди. Если вы никого не приглашаете, вы просто зарабатываете по маркетингу. Давайте еще раз маркетинг покажу. По маркетингу, то есть начиная с шестого уровня, то есть когда вы доходите до шестого уровня, в принципе это происходит достаточно быстро, в принципе вы даже уже в первый день перейдете на второй, на третий уровень, это вообще моментально практически происходит. вот Здесь чуть помедленнее уже скорость идет, но тем не менее ничего даже не будете делать, Просто а, у вас будет там один юнит, либо 10 юнитов. А, на шестом уровне вы получаете за каждого юнита, который доходит до шестого уровня, 300 рублей, потом 600, 1800, 3600, 18000, 44, 88, 176, потом 352 тысячи вам капает, потом 704, 1400 и так далее. До 22 миллионов. Это если вы никого не приглашаете, а просто каждый месяц инвестируете какую-то определенную сумму денег. Ну, От 300 рублей там к примеру, до 3000, если вы хотите просто, чтобы у вас было 10 юнитов. То есть, откладывая вот эти вот деньги, э, так скажем, э, в долгу, я считаю, что это как инвестиции, вы рано или поздно доходите до этих уровней. Почему? Потому что все люди, которые приходят после вас, и все, которые перед вами пришли, они толкают вас выше по этой очереди, то есть, по этим уровням. И здесь не заработать просто невозможно. Самое главное просто не останавливаться. Ну, представьте, допустим, у вас есть... Каждый месяц вы можете откладывать сюда 3000 рублей. То есть, в год это получится примерно... Ну, 36 тысяч рублей так скажем да но за год вы уйдете на ну минимум там мне кажется на 15 на 16 уровень где вы заработаете там 700 тысяч рублей либо там 300 тысяч рублей даже даже если вы просто заработаете 88 тысяч рублей за год вложив всего 30 да, это больше 100 процентов годовых вот но есть еще интересная штука когда Приходят ваши партнеры, например, вы кого-то пригласили, рассказали об этой возможности, для вас открывается партнерская программа. И начиная с шестого уровня, юниты ваших партнеров, когда они доходят до 6, до 7, 8 и так далее, да, то есть переходы, вы получаете вот эти вот выплаты. И причем партнерка не одноуровневая, да, вы еще получаете из партнеров ваших партнеров, из партнеров партнеров ваших партнеров, то есть с третьего уровня. И эти выплаты могут доходить вот на одиннадцатом уровне, даже если посмотреть то с первого уровня партнеров вы получаете 3640 рублей за каждого юнита, а у них их может быть 10-20, у нас есть люди, у которых 100 юнитов, да, то есть вы 100 раз ну там или 10 раз получите с одного вашего партнера по 3640 рублей, а он рано или поздно сюда дойдет. На 12 уровне вы видите уже в два раза больше, на 13 уже 15 тысяч рублей и так далее. Самые большие выплаты, конечно, на 21 уровне. То есть, со своих личных партнеров вы получаете 3 миллиона 942 тысячи рублей, с рефералов второго уровня 1 миллион 126 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, здесь вы можете уже там себе не только квартиру купить, машину там, все что угодно можете уже купить, потому что денег здесь вам будет достаточно. Но помимо вот этой партнерской программы, если вы ну, развиваете партнерскую программу Есть еще дополнительные бонусы Бонусы действуют просто на один аккаунт То есть у вас есть один аккаунт Неважно сколько там юнитов И этот аккаунт постепенно закрывает Вот эти вот, э, так скажем, бонусы Я на данный момент нахожусь на 12 уровне То есть я закрыл 12 уровень И мне полагается пока что колонка Яндекс да, То есть Яндекс станция Но Вот эти уровни я тоже закрыл Уже эти бонусы я получил А здесь идут уже такие, ну, призы которые можно пощупать. Но для того, чтобы их получать, нужно развивать партнерскую программу. Например, чтобы мне получить приз AirPods, да, то есть, мне нужно мало того, что перейти на 13 уровень, мне нужно иметь как минимум 5 активно, активных лично приглашенных партнеров. Понимаете, да? Дальше идет Apple Watch, потом идет iPad, iPhone 12, потом идет MacBook и путешествие на двоих в любую точку мира. То есть, здесь вот до 17 уровне вы доходите, вы еще получаете, представьте, если партнерскую программу развиваете, вы и по партнерке зарабатываете, и зарабатываете за то, что ваш юнит дошел до 17 уровня, и плюсом к этому вы получаете еще технику Apple. На 18 уровне это автомобиль Hyundai Solares, на 19 уровне это сертификат на строительство загородного дома, на 20 уровне квартира в Санкт-Петербурге и на 21 уровне это квартира в Москве. То есть, вот такие бонусы вы можете получить просто за развитие партнерской программы, помимо того, что вы получаете по маркетингу. Поэтому рекомендую вам обратить внимание на этот проект. Под этим видео будет находиться ссылка. И просто пройдите по этой ссылке, получите готовую инструкцию. У меня есть уже готовая воронка продаж для привлечения клиентов. Если зайти в раздел «Моя команда», то за это время я привлек, ну, понимаете... В этот проект, я говорю, не нужно приглашать, люди сами сюда идут. То есть, можете посмотреть, у меня 22 тысячи партнеров зарегистрированы в команде, и по моим личным приглашениям пришло 1405 человек. Если брать, сколько я сейчас заработал на данный момент, ну, давайте на статистику пока посмотрим. Это 127 тысяч, вот за, за текущую неделю, она еще не закончилась, да, сегодня у нас четверг, я заработал 91 тысячу. это только начало, то есть я прекрасно понимаю, что не недалек тот день, когда мне в день будет капать от 100 тысяч и больше, потому что, ну, у меня очень много партнеров, все партнеры будут доходить до каких-то определенных уровней, и я с этого, с каждого партнера буду зарабатывать. Вот можно посмотреть всю статистику. То есть сегодня у нас еще пока что 13.37 уже заработано 8.690 рублей. Вчера было 16.900 заработано, позавчера 17.960, 15.000. Вот мне выплата пришла 18.000 за переход на 12 уровень. И я думаю, что сегодня я уже перейду на 13 уровень, да, получу выплату 44.000 рублей. То есть дальше уже там 88 и так далее. Да, то есть по маркетингу буду получать. У меня сейчас 20 юнитов. В этом проекте, то есть 20 раз, то есть, когда они дойдут, я буду получать все эти денежные вознаграждения. Вот. Если считать по числам, то 8 числа были первые начисления, то есть 8 апреля был запуск, так скажем, официальный, запустилась вся эта система, сегодня у нас 22-е, то есть прошло буквально две недели, за две недели я заработал 127 тысяч рублей, причем из них 91 тысячу я заработал за эту неделю, то есть за неполную, то есть это с понедельника по четверг, то есть за 4 дня. Так, что вам еще показать? Ну, давайте покажу начисления просто, как они идут на ну и, соответственно, покажу, как выводить отсюда деньги. Деньги выводятся достаточно быстро. То есть, обычно в течение суток они уже приходят на ваш ага, счет. Вот опять видите, а, какие-то партнерские мне пришли. То есть, мы с вами сидим, записываем видео, и мне постоянно что-то приходит. Да? Давайте посмотрим просто по времени. да, То есть, вы видите, практически это пассив... реальный пассивный доход, который приходит вам. Каждые, там не знаю, 5 минут, 10 минут, если у вас партнерская сеть развита. А для того, чтобы развить, я для вас как раз и приготовил готовую воронку продаж. Она поможет вам привлекать много партнеров. И, соответственно, на этом еще дополнительно зарабатывать. Потому что и партнеры будут сами зарабатывать. Да? Я же получаю эти деньги, по сути, по партнерской программе от того, что человек, переходя на шестой уровень, сам зарабатывает деньги. Причем на третьем уровне, вы видите. Да? Здесь на втором, вот на первом у меня... Он перешел на десятый уровень. То есть, люди переходят на уровни, так как их толкает именно живая очередь. И я на этом также зарабатываю. И они зарабатывают, и я зарабатываю. То есть, здесь, как говорится, вин-вин. То есть, посмотрите просто, сколько денег за последний час. Вот, ну Тут даже страницы не хватит. Это вот шести утра. Просто постоянно-постоянно что-то приходит. Можно перейти на вторую страницу, посмотреть. То есть, опять же, это все сегодня. Сегодня, видите, да? выплаты идут 4 утра 3 ночи 258 ну на 3 на 3 страница да я думаю что сегодня к вечеру это будет на 4 на 5 страниц то есть вознаграждение вот этих вот в общем очень крутая партнерка всем рекомендую для того чтобы сюда попасть опять же вам не надо иметь кучу какую-то денег достаточно просто зайти вот в очереди сейчас то есть вы зарегистрируетесь там инструкция вся есть по ссылке ниже данного видео все, что от вас требуется, да, то есть, если вы боитесь терять деньги, хотя я не знаю, как можно бояться потерять то, чего у вас и так нет. Да, то есть, ну, В основном люди приходят в интернет, чтобы заработать денег, а говорят, а как можно заработать без вложений? Друзья, без вложений можно заработать, но ну, как вы думаете, сколько вы заработаете без вложений? То есть, если вы вкладываться не будете... Вы будете таких же партнеров искать, которые тоже ничего не будут вкладывать. То есть, в любом случае, в любом бизнесе должен быть оборот денег. Да? То есть, мы продаем какой-то определенный продукт, товар. Здесь товаром являются сервисы, которые вы можете использовать для бизнеса. Это конструктор лендингов, конструктор визиток, автовебинары, там, обучение и так далее. Вот Что я рекомендую вам сделать сейчас? Во-первых, это зарегистрироваться по ссылке ниже данного видео. Там будет моя рассылка, то есть я вас буду уведомлять, у нас там есть специальный чат партнеров, где вы можете задавать любые вопросы. И если у вас стоит выбор, какое количество юнитов покупать именно сейчас, я рекомендую покупать не менее 10 юнитов. То есть вы платите 3000 рублей за один месяц, то есть это все рассчитывается на один месяц. Но юниты у вас продолжают двигаться дальше, да? то есть это как инвестиция. Представьте, что вы покупаете себе квартиру в рассрочку, оплачивая всего лишь 3000 рублей каждый месяц. Вот. Если вы покупаете один юнит, то этот один юнит очень быстро улетит, и вы потом просто пожалеете, что не купили сразу 10. Потому что все эти 10 юнитов, самое ценное, что у нас сейчас есть, друзья, это наше время. То есть вы просто потеряете время, послушайте меня как ну, профессионала интернет-маркетинга, я этим занимаюсь уже 10 лет. И во все проекты, которые только стартуют, только набирают обороты, я стараюсь заходить по максимуму, то есть на максимальные э, чеки и так далее. Да? То есть я, ну, для меня было бы глупо, там, 300 рублей это чашка кофе, да? то есть пойти купить чашку кофе, выпить, да? либо вложить это в бизнес. Ну Каждый день по чашке кофе это 10 дней, 3000 рублей я так и так потрачу. Да? Вот. Не лучше ли их вложить в бизнес, который каждый день мне приносит не одну чашку кофе, да, а там и хлеб с маслом и с икрой и все что угодно. Да? То есть, ну, представьте, что у многих людей в России, если считать, да, ну, зарплата 20-25 тысяч рублей. Я слышал, что где-то даже есть 15 тысяч рублей зарплата. А я такие денег могу зарабатывать каждый день да, и даже больше. Вот, поэтому, если вам интересно заниматься интернет-маркетингом, хотите заработать на квартиру, на машину и просто стать свободным человеком, то есть вставать, когда вы захотите, не по будильнику, ехать куда хотите, делать что хотите, рассмотрите данное предложение. Опять же, еще раз повторюсь, ссылочка находится прямо под этим видео и я рекомендую вам брать не менее 10 юнитов. Ну и давайте покажу, как выводятся деньги. Опять же, на свой банковский счет я заходить не буду, смысла нету, потому что они отсюда выводятся, я постоянно это делаю. И в этой компании я работаю уже больше года. У них был да, не было, а он и сейчас работает. Это проект просто гейм. Если мы туда зайдем, то. Давайте я вам тоже покажу, чтобы вы понимали, да, что я не первый год здесь зарабатываю. Я здесь заработал более 40 тысяч долларов. и так давайте мы зайдем вот сюда лидеры текущей недели вот меня тоже здесь можно в лидерах найти так а почему то не показываются абсолютные лидеры по заработку почему то только один но здесь был соответственно я на втором месте евгений ванин да там более 47 тысяч долларов заработано за прошлый год но вот эта партнерка она конечно бьет так скажем все рекорды вот. Давайте покажу, как выводятся деньги. Все очень просто. Вам самое главное в профиле указать ваши данные, то есть данные карточки. И потом все это делается на автомате. Перевод средств. Это нам не нужно. Мы просто берем, вводим сюда сумму. 23 тысячи рублей. 23 тысячи. Ну, 160 оставлю. Нажимаю заказать. Мне приходит код в Telegram. Вот, кстати, чат поздравлений. Этот код мы берем, вставляем. То есть, вы обязательно подключите Telegram, чтобы у вас ну, вот эти вот письма счастья, так скажем, приходили вам постоянно. Так, нажимаем ОК. Все успешно. И, соответственно, сегодня обычно к вечеру деньги уже поступают на счет. И также, если мы зайдем сейчас с вами вот в чат поздравлений, еще раз хочу показать, насколько быстро двигается а, живая очередь. То есть, вот прям на ваших глазах все происходит, люди переходят на четвертый, на пятый уровень, кто-то вот на второй только что перешел и так далее. Да, то есть, все это э, работает очень быстро. И над вами сейчас представьте 90 тысяч человек, которые также рекламируют данный проект и под вас сразу в порядке живой очереди просто регистрируются партнеры. Вам даже не надо ничего делать, не надо приглашать. Но если вы хотите получать вот эти вот бонусы, квартиру, машину и так далее, то есть помимо тех денег, да, которые вы заработаете, обязательно развивайте партнерскую программу. В принципе, рассказать это пяти близким людям не составит какого-то большого труда. Я думаю, за год вы и не только пять человек об этом узнают, там и 10, и 20, и 30. Просто посмотрите на скорость закрытия столов, да, то есть люди переходят с одного стола на другой, и проталкивают тем самым других людей выше к выплатам, к бонусам, к призам и всему остальному. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Под этим видео будет находиться специальная ссылочка. Перейдете, заполните форму подписки, получите инструкцию и в принципе все. Обязательно покупайте ну, не менее 10 юнитов. А так уже по вашему кошельку. Хотите купить один? Покупайте один, попробуйте, как работает этот проект. Потом просто пожалеете, я вам говорю. Можете купить три, можете пять, сколько угодно. Но я рекомендую да, не менее десяти. То есть, вот мы с вами сидим, видите, у меня немножко телеграм подвис. А здесь все это вот идет, идет, идет. То есть, вот прям в реальном времени люди регистрируются. Живая очередь идет, живая очередь работает. И люди зарабатывают. Вот вы видите, человек купил три юнита, у него сразу перешли на второй уровень. Вот пошли уже опять, да, третий, четвертый, кто-то на пятый полетел, на шестой уровень уже человек перешел. Все работает вот прям мгновенно. И вы увидите, вот как только вы подключитесь, как только вы купите юнит, он также сразу улетит куда-то на второй, на третий уровень, потому что скорость здесь просто бешеная. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо и пока-пока.